Здравствуйте! В этом уроке я вам продемонстрирую, как при помощи футажей создать видео поздравления. У некоторых футажей есть альфа-канал или прозрачность. То есть под футаж можно расположить какую-либо фотографию или видео. Перетащим на нулевой трек футаж, а на первый трек какое-либо фото. Добавьте переход «Композит». Просмотрите результат. Добавим еще несколько футажей и фотографий. Перетащите на первый трек футаж, а над ним создайте титр. При помощи инструмента ⁇ Текст ⁇ напишите текст, который будет отображаться над футажом. Вы можете задать размер шрифта, а также настроить выравнивание. Нажмите ОК, OK, чтобы создать титр. Перетащите его на нулевой трек. Растяните его по размеру футажа. Настроим появление текста и исчезание текста. Выберем из списка какой-либо другой переход при появлении исчезания титра. Изглаживание перехода. Просмотрим еще раз, как это выглядит. Перетащим еще фотографии и футажи. Растянем фотографию по размеру футажа. Вы можете как добавить переход «Композит», так и использовать имеющийся переход, растянув его по размеру футажа. При желании вы можете добавить звуковую дорожку. Просмотрим получившийся результат. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.